Вот, значит, здесь, вот там, где мы влезли в ворота, следующий дом, дом Бебутовый. И там оказались незакрытыми двери, э, парадные двери, ну, вход. Люди вламывались в эти подъезды, поднимались до последнего этажа, чтобы спастись от этой давки. Взламывали двери квартир. И забивали квартиры, как вот в автобусе в час пик. Причем до какого-то момента, пока человек не втянулся в толпу, у него были пути отхода. Но он не пользовался ими, потому что у них было вот это вот вот человек, который вот молодой человек, вот с нашего двора татарин такой Рустам. Он говорит, я уже понимал, что я не дойду ни до какого колонного зала, что я просто не пройду эту неглинку, у меня не хватит сил. Вот, что меня задавят. Но какое-то время я все равно шел к этой воронке неглинки, а когда я понял, что я не смогу это все преодолеть, то. Я уже не мог выйти из стал... толпы. И когда он спас. Уже новые люди напирали и напирали, и все такое и его вытащил офицер, который э, стоял между грузовиками. И он его схватил, он начал падать, Рустам, и он его схватил и затащил под стадубекер. И его вытащили на Петровский бульвар. Он какое-то время отдышался. И ему сказали, ты район знаешь, он говорит, да я знаю, я здесь работаю. Ну иди, иди, да, чем дальше уйдешь, тем безо... больше безопасности будешь. И он начал уходить туда, в сторону Большого Каретного переулка, Но ну, он действительно там, он на рынке работал, он центральном. Вот он все это знал там, досконально совершенно. И он говорит... Со мной, видимо, что-то такое случилось, типа истерики. Я все время боялся, что сейчас вот из какого-нибудь переулка появится сплошная толпа, и меня опять вот... И и друзья, все как, такое. Власть, как власть комментировал вообще? Что? Как власть это комментировал? Андрей Валентинович, как? Пригнали машину, смыли кровь, засыпали песком. Конечно, вы. вы что, какая Это была власть, которая никогда ничего не комментировала, сделали вид, что вообще ничего не было. Кто кому-то известно, так сказать, реальный случай, опять-таки рядом с нами люди кому-то позволили на искать в моргах пропавших людей. Не знаю, какой процент был найден, потому что говорят, что Неглинка еще в апреле трупы выбрасывала. Ну, там где-то застрявшие, и потом напор воды сильнее, и его умывало. И, и никто, конечно, не искал нет. никаких водолазов. Нет, Господь, свой, ну что вы, нет, нет, ни, ни сообщений, ни, ни строчки, ничего. Трупы вылавливали в москва Да, там вылавливали. Да, там вылавливали. Но не искали родственников, ничего, их хоронили где-то там. Вот. В э, могилах, э, значит, есть такие могилы безвестных лиц, и, э, где захоронены э, останки, которые не, не, не, не были востребованы родственниками. Никакого разбирательства, ни... ничего вообще, говорю, нет никакого. Вот. Потом поэт-сталинист Сергей Смирнов, не путайте с Сергеем Сергеевичем Смирновым, который открыл подвиг Брестской крепости, поэт-сталинист Сергей Смирнов написал замечательное стихотворение. Там была такая строфа, которая мне врезалась в память. И тогда возвышенной над каждым ты ушел от нас не одинок сотни душ растоптанных сограждан траурный составили венок вот души растоптанных сограждан траурный составили венок ну, для фараона ничего не жалко То есть это именно в таком да. Но было бы странно, если бы он умер без жертвоприношения. Было бы странно, если бы он ушел без жертвоприношения. Это, это, это конечно, обыкновенная трагедия, случившаяся из-за нерасторопности властей. Но перц, Вы... перц, судьбы. перц судьбы. Перц судьбы. Но в этом перц судьбы, поймите, это символически. Вы понимаете, я... Должен вам сказать, что, ну, конечно, они недоумки. Ну, конечно, умный человек бы чего-нибудь сообразил. Но я вам говорю, они, безусловно, ну, смягчающие обстоятельства их то, что они, зная, кого они хоронят, они не думали, что люди из Вязьмы пойдут пешком. Пешком шли из Калуги, Вязьмы, пешком. Не могли сесть на поезд, шли пешком. Проститься. Никто не думал, что Москва, ну, вспухнет людьми. Ведь Садовое кольцо было от края до края заполнено людьми. Да, обход, и его гнали по кольцу, потому что ну, невозможно было, чтобы эти узкие капиллярные улицы пропустили такую массу людей. И москвичи-то, которые оказались в этой очереди, почему? Почему они прорвали оцепление на Сретенке? Они поняли, что их гонят в обгон, в обход. Они поняли, что, ну хорошо, пройдут они Сретенку, пройдут они Дзержинское. Дальше что? Они выходят на охотный ряд. То есть на место, откуда выход из колонного зала. Но ко входу они не попадут. Они догадались, что войти-то можно только с улицы Пушкина. Только с этой улицы можно войти в колонный зал. И тогда они решили прорываться туда, к, Пушкинской, к улице Пушкина, к концу Страстного монастыря к концу Страстного бульвара, чтобы повернуть на Пушкина. И эти грузовики им удалось опрокинуть, ну, развести просто-напросто, они их отодвинули. И они винулись вот для того, чтобы задавить четырех школьников. Они ударились об эту толпу на Трубной площади, которая уже там была, и которая тоже уже некоторые понимали, что они не могут таким образом никуда выйти. Они думали, что они прорвутся по Рахмановскому переулку, на Петровку. Ну, а там же, как говорится, один шаг, да? Но Рахмановский переулок был заплакирован намертво тяжелыми грузовиками, и пройти там было невозможно. Все, они тоже выводились в то место, откуда попасть в колонный зал был совершенно невозможно. Представьте себе миллионы людей и пропускную способность колонного зала. О чем думала? О чем думала Или она не думала ни о чем? Я вам расскажу другую историю. Другую историю, в которой я сам был участником. Но меня уже я уже, так сказать, был э, юношей. 12 апреля, как известно, было объявлено полете Кагарина. И я не помню, кто в нашей школе, я жил тогда на Ломоносовском проспекте, и школа наша стояла на Ломоносовском проспекте, ну, так сказать, отступив от красной линии. И я не помню, кто-то из ребят, но, в общем, такой раздался клич, пошли на Красную площадь, ну, от радости, от радости того, что свершилось такое дело советский человек, первый в космосе и все такое. Мы вышли на Ленинский проспект и пошли пешком Красной Площади. площади И увидели, как из научно-исследовательских институтов, в которых огромное количество на Ленинском проспекте, там ФИАН, там Институт физической, химической физики, физической химии и так далее, там тьма, выходит... Молодые люди в белых халатах, с лозунгами самодельными, вот, мы в космосе там и так далее и тому подобное. То есть радостная, веселая, добровольная, действительно, толпа, и мы пришли на Красную площадь. Мы пришли туда не первыми, но на Красной площади еще было довольно много места. Минут через 40 на Красной площади уже было битком. Народу. Это была добровольная демонстрация верноподданнических чувств и радости, спонтанная. патриотизма спонтанная, никем не организованная. И теперь, когда опубликованы документы, которые говорят о том, что в это время происходило там, в Кремле, они обсуждали. Что с нами делать? Они были уверены, что мы пришли их свергать. Да. Ну вы представляете себе, вот это вот, вот это отчуждение от собственного народа, до какой степени оно могло быть, когда Хрущев говорил, а может быть все таки выйти? А Микоян говорил, а ты уверен, что они не пришли нас свергать? свергать. Люди были в восторге от патриотических чувств, от того, что наш русский Гагарин полетел в. Ко... Мы пришли свергать. Свергать, оказывается. Они, они не вышли. Мы ждали, что кто-то выйдет. Ну выйдет тот же Хрущев, залезет на эту трибуну, скажет, товарищи, вот что такое социализм, да. Вот. Вот наши достижения. Вот это же все, вот совершенно очевидно. Мы первые, мы. Вот так. Да. Есть документы? Да, есть документы. Ну вот э, сейчас э, Распен там публикует колоссальное количество подобных протоколов и так далее и тому подобное есть протоколы оказывается они собрали заседание политбюро и обсуждали вопрос что делать с этой толпой вызывать ли армию и выходить или не выходить и боялись что эти люди при ну что ну что это, это же позор это же позор вы можете представить что в любой другой стране вот, власть так бы отреагировала на радость населения ведь они же могли все это наблюдать, эти лозунги, эти... Не наблюдали. Не наблюдали, и все равно боялись. А почему? А потому что спонтанно, спонтанно, тысячи, десятки тысяч, манежная вся была... Народ стоял. Когда мы решили уйти, мы ушли с большим трудом. Мы вышли по Васильевскому спуску, спустились и пешком шли до Новокузнецка, метро работало и все такое. И только вечером, потому что стало темнеть, и так никто и не вышел. Ребята, вы что, обалдели? Вы устроите салют из этих там орудий кремлевских. Вы выйдите на трибуну, скажите, вот мы привели вас к такой победе. Мы какие его... Страх. Вот... Ну, страх. Животных. Страх животных. И тогда, после смерти Сталина, страх животных. А как отреагируют? Как? З -з Записочка была... Сергея Никифоровича Крылова, министра внутренних дел Хрущева. Контингент учреждений ГУЛАГа был выведен для ознакомления с фактом смерти товарища Сталина, и на команду шапки-долой контингент начал бросать шапки вверх. Там бросают шапки вверх. А эти, живущие по 11 человек в одной комнате, которые едят один хлеб и картошку с постным маслом, и эти чего учат? Они боялись Сталина. А кто боится Хрущева? Кто Хрущева боится? Вот они. И поэтому они увидели, что никакого бунта нет, что обезумевший народ... Москва была тут же взята в кольцо оцепления, чтобы эти толпы не допустить, которые идут из Нарфаминска, из Малорославца, из Калуги, 180 верст идти пешком, 10 градусов мороза, распутиться до этого была. Это же нечеловеческие вообще. И люди идут без воды, без еды. Все. Ощущение конца мира, апокалипсиса. Он умер. Вот на, на нем все держалось. Мировая скрепа. И его не стало. Как? Бессмертного. Как? Вождя, корень всех наук. Трудное. Основным местом. Да, основным местом. А, а где, где еще? Ну, много помяли народу на Неглинке. На, Трубная, само, на, самой, на самой Неглинке, да. Трудное. Вот неглинный бульвар, вот эти вот, ну, обычное ограждение ну, бульвара, да. По Неглинке. да, по Неглинке. да. А, да. С Неглинки, чтобы по Кремлевскому пройти на охотный ряд. Нужно либо по бульварному концу ну, было. Нужно выйти на, на э, Кузнецкий мост. Да. И потом они выходили через... Уже перпендикулярно. Они направо. выходили на э, охотный ряд. Напрямик они шли. О, на после какие бульвары уже, уже были? Да, бульвар кончился, они шли вот через Кузнецкий мост и через. и выходили на охотный ряд. Но они уже поняли, что они так не попадут. То есть там все забито было. Там, ну, там главное, что они так не могут попасть просто по улицам. Они не, они не попадают к входу в колонный зал. И там море ну, людей. Ну, конечно, дело не в море людей, дело в том, что никто их к этому месту уже не, не пропустит. Все оцеплено здесь. Вы поймите, что большинство москвичей знало с какой стороны вход в колонный зал. По очень простой причине: наша главная елка страны была елка в колонном зале. То есть, вот начало Малой Дмитровки, это вот... Да, место. да, да, да, да. И вход был напротив центрального детского театра, вот здесь, э, Большая Дмитровка, э, начало улицы Пушкина тогда она называлась, и здесь, на углу, на этом углу метро, на этом углу Дом Советов, и вход был вот отсюда. Другого входа в Дом Советов не было. Поэтому... Те, кто был москвичом, который представлял себе, как выглядит центр города, он понимал, что для того, чтобы попасть в колодный зал, надо попасть на улицу Пушкина. То есть с начала Страстного бульвара повернуть налево и выйти. Поэтому-то толпа... И та, которая была на Трубной, все, она пыталась прорвать это оцепление и выйти на Петровский бульвар. Там в конце Петровского бульвара стояло оцепление, которое закрывало коре, оно закрывало Петровку. Петровка была закрыта со стороны э, Садового кольца войсками, для того, чтобы толпа не не блокировала московский уголовной розыск. Потому что иначе бы он просто... Сотрудники не могли ни войти, ни выйти из него. Поэтому вот эта часть Петровки, и это, и дальше ведущие к центру, она была пустой. Потому что на Петровских воротах стояла каре, которая запирала ее со стороны Петровского бульвара, со стороны Петровки, которая шла в сторону каретного ряда, и со стороны... Страстного бульвара и со стороны улицы Петровка. Вот это стояла коры. Вот. И это было очень мощное заграждение. Поэтому, даже если бы они прорвали на трубное оцепление и вышли бы по Петровскому бульвару, Петровским воротам, здесь они оцепление уже прорвать не могли. Но никто же этого не знал, они... Стремились. Они, да, они думали, что они по бульварному кольцу дойдут до Пушкинской улицы. Юрьевич, вопрос. А от Лубянки-то вниз, там на Лубянке и вниз что происходило? Там люди были или там тоже было заблокировано все было? А там было движение направлено в другую сторону. Оно шло не к колонному залу, а от колонного зала. Какой смысл в ну, чтобы освободить эту зону колонного зала, вы понимаете, что если бы столпа со всех сторон хлынула к колонному залу, то пришлось бы открывать огонь там, что они от любимого покойника ничего не оставили, они бы ворвались в колонный зал со всех имеющихся туда входов и выходов. И чего бы это было? Значит, ну, разгромили бы всех. Ну, в том-то и дело. Все-таки. А, толпа шла от охотного ряда в сторону Лубянки. А что ее туда оттолкало? Она же от колонного зала. Охотный ряд в районе колонного зала был тоже оцеплен таким блокпостом, который нарушить было нельзя. Вот та толпа, которая проходила такие через, то есть, то есть между большим. Да, И памятником Марксу был кордон. Совершенно верно, да, да, да, да, да, да, да, да, был очень мощный кордон. И поэтому все люди, которые миновали таки, сумели пройти эту неглинку, проходили мимо ЦУМа, по Бетру, выходили сюда, выходили через проезд на этот самый, они понимали, что дальше, туда, направо, куда им надо, хода нет. Все, там перегорожено, все. А люди-то люди напирали, им нужно уходили, было уходить, и они шли в эту самую в гору. На да. Они шли на Лубянку. Конечно, везде, я думаю, были какие-то пострадавшие и все такое. Но эпицентром несчастья стала Трубная площадь. К сожалению, это все уже сейчас так сильно э, искажено всевозможными ошибочными какими-то представлениями. Вот э, Евроньюз, ну буквально, вот 60 лет со дня смерти Сталина, э, 9 числа я смотрю выпуск утром Евроньюз, и они говорят, исполнилось 60 лет 9 числа, со дня похорон и гигантской давки. Да, это произошло не 9. 9. Все прошло. Все, на следующий день весь город был перегорожен так, что уже ну, никаких не могло быть толп неорганизованных, никакого этого стеснения движения, потому что войска, грузовики, другая техника стояли везде. Но в этот день... 7 числа уже ничего такого не было, потому что Москва была закрыта от всех приезжих полностью, она была блокирована. 9 числа день похорон. Были выделены делегации там, от предприятий, от учреждений. Была э, выделена квота, сколько человек. Им давали специальные пропуска на Красную площадь. Так как моя мама туда ходила, то я знаю, как выглядел этот пропуск. И там был маршрут движения. Где собирается эта группа, кто старшей группы. Это был пропуск. У старшего был специальный пропуск через эти все кордоны что эта группа идет с удостоверениями на похороны вождя, и было указано место, где они должны были стоять. Все было уже тщательно расписано и шридизировано. Их ошибка заключалась в том, что они, конечно, не представляли себе, что 6 числа они объявили, что они откроют доступ в 16 часов в колонный зал. И что уже с утра город будет взбудоражен, и что сотни тысяч, а затем, вероятно, и более миллиона, конечно, потому что в этот день бросить работу, а потом сказать, я ходил стально хранить, было элементарно. Кто мог поставить это в вино человеку, который, потеряв голову от гражданской скорби, даже свой остановку остановил и ушел так по призыву сердца хранить любимого вождя, они, конечно, не, не ожидали. Они же расставили какие-то оцепления, и э, какие-то ключевые оцепления сыграли очень положительную роль, иначе бы вообще город превратился весь в ходынку. Сумели направить какие-то толпы, обманув их, циркулировать, но, но не пробиваться к центру и все такое. Но что-то они упустили, конечно, им надо было, я думаю, что их роковая ошибка заключалась в том, что они не перекрыли со стороны Садового цветной бульвар. Вот то, что они оставили такую широкую дорогу туда, в центр, а затем шла узкая неглинка, которая не могла вобрать в себя всех желающих. А тут еще эта верхняя толпа как ударила, и все. И начался кошмар. Поэтому, сколько статистики. Погибли. Что? Погибли. Ну, оценивают от 900 до полутора тысяч. Я ничего не могу сказать, я опираюсь только на людей, которые были на площади и искали своих близких. Они ничего оценить не могли. Их не гнали? Искали, побито народу очень много. Их не гнали? Но, а, нет, сначала их не гнали, потом приехало милицейское оцепление и их стали оттуда удалять. Да. Вот. Но первоначально, когда не было сплошного милицейского оцепления, то, ну, как бы сказать, люди понимали, что они пришли что выражать политическое неудовольствие, они пришли искать своих близких. Ильич, а лики да. прямо в Неглинку? Ну да, конечно. В трубу? Вот в эти... в трубу. Да, в трубу. Ну, конечно, она вертикальная там вот. Свод этот кирпичный разобрали и устроили два огромных окна. И туда подъезжали самосвалы, туда сбрасывали снег. И Ниглинка его уносила. И в этот день, вот 6 числа, она понесла трупы. И не, не, неизвестно, сколько там. Это, наверное, одно из самых кровавых мест всей этой трагедии. Я думаю, что половина погибших ушла туда, потому что река уносила, и новые, новые. смысл, конечно Сакральный, конечно, сакральный. Конечно, это, конечно, это символ. Это, это перст судьбы, указывающий. Никогда власть, ни после этого, ни, ничего, не ни, ни, ни, ни вспомнила. Ни, э, погибшим на этом самом, на Ходенском поле установили памятник на Ваганьковском кладбище. Ну да, ну вот. вот. Такое, такая безалаберность породила эту трагедию на, на э, Ходынском поле. Но там царь тоже сделал лично, ничего не произошло, между прочим. Вот, за что его и назвали Кровавым. Кровавый это за Хадын. Не отменил. О, не отменил. Поверь. Да, не отменил баллы и так далее. Там, а было? там не меньше. Да, конечно.